Привет, народ! На трубке Антон! Средство передвижения это то, без чего не обходится практически ни один человек в наше время. Особенно это касается тех, кто живет в населенных и больших городах. Однако мало кто задумывался о том, что вроде как обычную на первый взгляд детскую машинку или ваш старый велик можно превратить в нереально крутой транспорт амфибию или же в суперпроходимый внедорожник. Такие и многие другие еще более захватывающие проекты я вам сегодня и покажу.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 В результате получилось автоматическое кресло-качалка, которая ездит по дороге. Самый прикол в том, что оно реально раскачивается во время езды, и тебе нужно удерживать равновесие. А то улетишь вперед. Подушек безопасности здесь еще нет. Гироскутер – просто потрясная вещь. Помню, как впервые на него встал и нереально с этого кайфанул. Правда, пару раз шандарахнулся перед тем, как поехать, но все же. Однако только стоило мне войти во вкус, прикупить себе гирыч, как наступила зима. Та-дам! Такая вот история. Но судя по этому ролику, я мог бы и в зиму кататься на теперь уже своем любимом транспорте. Прикол в том, что человек из этого видоса заменил ему колеса. Теперь вместо простого пластика, они представляют собой острые кольца, что впиваются в лед и не дают скользить. Механизм гироскутера с ними вроде стакается, ничего не ломается и не сбоит. Детские машинки – топовый вид развлечения, когда малыши садятся на тачку, что прямо им по габаритам, и дают на ней угла, или там просто разгоняются по прямой. Однако кто сказал, что детские машинки только детские? Ничего подобного, подумали авторы следующего видео, и полностью переделали имеющийся у них комара под зимний и вполне себе взрослый вариант. Заменив колеса на гусеницы, они сделали тачку мега проходимой, прям настоящим снегоходом сотого уровня. Не знаю, как вы, но я бы на таком с огромным удовольствием погонял прямо по снегу в каком-нибудь лесу М -м -м, кайф велик транспорт довольно старый и в то же время актуальный актуален он из-за своей доступности и огромного списка разных моделей там вам и спортивные и грузовые и простые городские и на моторчике и даже <coughs> как я понял по этому видосу на пару не я серьезно это настоящий паровой велосипед или он уже велосипедом даже не считается, фиг его знает. Ну короче, велик крайне колоритный, очень приятно смотрится его окрас, а эти большие колеса и движущиеся позади человека поршни переносят окружающих в старинную атмосферу. Супер здорово! Вертолеты лично у меня, да наверняка и не у одного меня, ассоциировались с чем-то богатым, чем-то супер недоступным и в то же время мега крутым. Однако, судя по следующему видосу, не такие уж они и недоступные. Всегда можно соорудить вертик своими руками, запустить его где-то в глуши и полететь, как ни в чем не бывало. Само собой, это шутки, если что. У человека инженерное образование и вообще золотые руки. Но сам факт, что он построил его сам, без помощи и настолько крутым, это дорого стоит. Для создания следующей машинки человек решил не использовать никакие известные прототипы. Ну, то есть это чисто его воображение.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 Дети катаются на трехколесных великах, потом пересаживаются на стандартные двухколесные варианты. А что дальше? Циркачи, которые на одноколесном ездят. Но парнишка из видоса не согласен с такой цепочкой. Он считает, что нормальные пацаны должны рассекать по городу на своих четырехколесных байках. Именно такой электрический вариант он и собрал в своем гараже. Смотрится он клево, как лимузин. Я бы немного поработал над внешкой, сделал его более презентабельным что ли. А в остальном суперская работа. Если вы думали, что нормальный велосипед будет хорошо стоять на дороге, только если он сделан из металла и других качественных материалов, вы глубоко заблуждались. И вот вам живой тому пример. Парнишка сделал велик из каких-то непонятных белых труб, что завалялись у него в гараже. Собрал их воедино, подпилил где что было нужно, немножко присыпал все это проводкой и украсил декоративными элементами. В результате получился прикольный электробайк, что практически на 100% состоит из труб. Вот так чудо! Все же вы слышали о лодках, да? О том, что они супер дорогие, что это вообще недоступный для обычного смертного, как мы с вами, вариант развлечения. Разве что как аренда. Так вот, мне стало безумно интересно. Если есть лодки и они дорогие, то сколько нафиг будет стоить лодка, которая к тому же и по земле передвигается? Вот-вот, я тоже думаю, что сумасшедшую сумму денег. Однако кто-то спокойно разъезжает на ней по своему городу и наслаждается солнечной погодой. Лодка красного цвета. У нее относительно простой салон, но супер красивый и привлекательный внешний вид. Всякие вот эти вот точечки, острые, где нужно плавные углы, флаг сзади. Прям идеальный транспорт. Хоть садись на него всей семьей, доезжай до берега и прям сразу заезжай в море и отправляйся в плавание. Ну разве не крутяк, ребят? Не только на таких лодках люди могут передвигаться по земле и по воде одновременно. Существуют и более человеческие, простые варианты.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 Хотите еще больше непостижимых нашему с вами уму изобретений рукоделов? Всегда пожалуйста! Вот вам еще один просто умопомрачительный проект. Это машина, но не простая, а перевернутая. То есть ребята как-то умудрились сделать ее рабочей, при этом соблюдая обратные пропорции. Обычно такие работы смотрятся крайне сыро и палевно. Ты сразу въезжаешь, что это фейк и что тачка не самого лучшего качества. Но тут у меня в голове по правде случился диссонанс. Я такой, «Чего? А как это?» В проекте все идеально. Кататься на нем постоянно, конечно, вряд ли получится. Как минимум, меня бы задолбали колеса по углам сверху. Но так поприкалываться, выехать разок-другой на неделе всегда можно. А это еще один представитель амфибии. И снова тачка. И снова, которая ездит по воде и по суше одновременно. Только эта модель куда меньше предыдущих. Она не столь большая, но в то же время вряд ли отстает от них по технологиям. Вполне вероятно, что даже где-то обгоняет. Машинка почти не требует времени от водителя на то, чтобы перестроиться под новую среду. Она прям на ходу соображает и начинает плыть, хотя только секунду назад была на земле и ехала через колеса. А после прокатки по воде, все лишнее будет стекать через специальную трубку сзади. В салон ничего не протекает, а это главное – Плимут Супербёрд – спортивный автомобиль, выпускавшийся с 1970 года компанией Плимут. Одна из самых легендарных гоночных машин серии Наскар и неоднократный ее победитель под управлением знаменитого гонщика Ричарда Пяти. Несмотря на то, что Плимут Супербёрд изначально планировался как исключительно гоночная модель, он был выпущен и на конвейер. Произведено было всего 1920 штук, что делает их коллекционными автомобилями. Plymouth Superbird был внешне почти полной копией Dodge Charger Daytona, а внутри Plymouth Road Roadrunner. Эту модель отличала огромное антикрыло, обеспечивающее хорошую прижимную силу. Действовало оно, правда, только на скорости больше 90 км в час, зато обеспечивало всеобщее внимание. Кстати, это первый случай использования спойлеров в гонке на SCAR. До этого управляемость гоночных автомобилей Америки оставляла желать намного лучшего. Ребята из видоса шикарно повторили легендарную тачку. Прямо деталь в деталь. Да еще и в таком относительно небольшом масштабе. Огромные молодцы. Помните, как нам взрослые говорили или говорят до сих пор? Вот ты так любишь лениться, только бы полежать да посидеть, правда? Было бы круто, если бы твоя кровать или твое кресло еще прям взяла и поехала вперед. Так вот, дорогие мои лентяи, я походу нашел что-то стоящее для всех нас. Это кресло реально едет, как мы и хотели всю жизнь. Да еще едет не просто там, с пенсионерской скоростью, а реально гоняет по снежной и ледяной трассе, удерживаясь на дороге и показывая шикарные результаты. В этом ему помогает гусеничный ход, которым оно наделено. Кресло шикарно выглядит, очень мягкое, удобное, имеет не слишком большие габариты и в то же время такое шустрое. По-моему, это идеал, не думаете?